Здравствуйте, друзья и гости канала. 15 ноября, День памяти, написания иконы Шуйско-Смоленской Божьей Матери, почитаемая Русской Православной Церкви, Чудотворная икона Богородицы с младенцем, Престом на руках, относящаяся к типу Одигитрия. Икона написана в 1654 году в городе Шуя Ивановской области иконописцем Герасимом и Конниковым, по заказу прихожан воскресного храма во избежание от эпидемии чумы. После молитв перед новой иконой чума покинула город. В 1666 году сообщения о многочисленных исцелениях от иконы привлекли к себе внимание руководство страны и церкви, после чего специально создана церковная комиссия Проверила эти сообщения, официально признала икону чудотворной и нарекла ее «Шуйско-Смоленской». Образ Шуйско-Смоленской Богоматери воспринимался народным сознанием как спасающий от болезней, моров, оберегающийся на войнах. Молитва пред Шуйско-Смоленской иконой Божией Матери Главное, это читать ее с искренней верой и надеждой, ни на секунду не сомневаясь в ее помощи. Поздравляю всех православных с праздником почитания иконы и хочу пожелать, пусть все в вашей жизни будет хорошо с Божьего благословения, пусть присутствует в ней свет и добро, счастья вам, веры и любви. Спасибо.